На, всех приветствую. Очень рада всех видеть на сегодняшней нашей встрече. Хорошо. И Ага, смотрю, Москва и Украина, и Караганда. У нас сегодня очень много народу. Сейчас, секунду, слайды у нас загрузятся. И начнем наш разговор. Значит, меня зовут Тамара Дуженко, и я думаю, что вы помните, я все время... В последнее время выходила и разговаривала с вами на зарядке и тут очень такая интересная наша встреча мы поговорим сегодня о проекте. Мы сегодня поговорим о проекте «Век Авто». Это уникальнейшая программа, и на самом деле Эту, эту программу мне очень хотелось вам рассказать и донести, и поделиться информацией, потому что, значит, именно эта программа, с моей точки зрения, она очень сильно уникальная. И этой уникальностью мне и хотелось вас заинтересовать и обратить ваше особое внимание. Итак, значит, прежде всего, мне хотелось бы сказать вам об идеологии проекта «Век авто», потому что на самом деле, когда мы говорим о каком-то проекте, то сразу же появляется вопрос, для чего этот проект возникает, для чего он создан. Так вот, «Век авто»… Это уникальнейшая возможность получения максимальной прибыли за достаточно короткий срок. И за этот короткий срок, буквально за несколько месяцев, вы можете купить себе автомобиль своей мечты, то, что вы сейчас видели на ролике, и всего лишь заплатив 35% от стоимости. И э, на самом деле это тот, тот самый момент, когда э, вы смотрите и реально понимаете, что это возможно. И э, именно поэтому мы и говорим об уникальности проекта. Какие вопросы мы сегодня с вами осветим и с чем сегодня познакомимся? Мне, конечно же, хотелось бы обратить ваше внимание на э, маркетинг-план, э, который в этом проекте представлен. И любой из проектов, естественно, начинается с того, что маркетинг-план представляется вам с какими-то новыми задачами. И вот об этом мы с вами поговорим, потому что маркетинг в данном проекте меняется уже не первый раз, и а меняется на самом деле к лучшему. Мы хотим с вами зарабатывать как можно больше средств, и, естественно, находиться в теме, в теме того, что происходит вокруг нас, как это работает. Поэтому вот этот вопрос тоже мы с вами посмотрим и поговорим о нем. Ну и, естественно, наиболее такие часто задаваемые вопросы я, пожалуй, расскажу потому что я их подготовила, я посмотрела по чатам, что больше всего спрашивается, ну и при этом вы какие-то вопросы зададите, что-то, возможно, я упустила и расскажу, то есть, может быть, что-то мы с вами вместе и найдем какие-то варианты решения. И, значит, прежде чем начать разговор по нашему проекту, мне хотелось бы общую такую справку дать непосредственно, что же такое маркетинг. С моей точки зрения, это инструмент для решения задачи. Какая у нас самая главная задача в данном проекте? Это получение максимальной прибыли, при минимальных вложениях, при минимальных каких-то действиях мы можем получить максимальное количество дохода. Это, собственно говоря, во всех абсолютно проектах нашей компании. И один из интереснейших инструментов – это век авто. И здесь же мне хотелось бы, конечно, обратить ваше внимание, что маркетинг – он ну, такая уникальная вещь, это буквально как слуга перед тем, что мы, необходимо нам продать. И вот для того, чтобы продажа сама состоялась, вот эту вот слугу и приглашаем все время для работы, посмотри, как лучше организовать. Один из известнейших маркетологов, Филипп Котлер, сказал в своей фразе замечательно, что маркетинг – это упорядоченный и целенаправленный процесс осознания проблем потребителей. И вот когда понятны эти проблемы потребителей, когда понятно, как регулировать рынок с помощью определенных инструментов, вот здесь как раз-таки и используется маркетинг для того, чтобы… Лучше всего организовать продажи. Ну и э, обычно э, маркетинг-проекты, маркетинг-планы, они отвечают на следующие задачи. Э, зачем это происходит? Ну, зачем, я уже только что озвучила и сказала, то есть это максимальный результат за минимальные средства. К кому мы обращаемся, да, то есть к кому обращается этот проект? Этот проект прежде всего обращается к нам с вами, чтобы мы, значит, разобрались, максимально разобрались в этом проекте и смогли с его помощью не только самим заработать, но еще и рассказать людям вокруг себя, как нам лучше что по, по поводу этого проекта, просто поделиться информацией. Ну и что мы хотим сказать и каким образом мы хотим донести? Я на самом деле даже специально выделила на слайде э, вот те самые моменты, ту самую вещь, почему меняется маркетинг. И э, в данном случае, вот в этом проекте в Век Авто уже не первый раз идет смена маркетинг-плана. Посмотрите, пожалуйста, из-за чего. Но прежде всего из-за того, что, конечно же, наше сообщество постоянно растет и увеличивается сообщество по количеству людей, при этом все время идет речь о том, что эмиссия монет уменьшается, количество монет уменьшается. И мы об этом прекрасно с вами знаем. Мы ждем этого момента и всегда этому радуемся, потому что говорим, что век будет стоить дороже, рашка будет стоить дороже. То есть все вот это все специально для кого? Для нас, для тех, кто сегодня находится в данном проекте. И еще два уникальнейших момента. Пожалуйста, обратите внимание, потому что век мы сегодня добываем только век авто, и у нас есть такой растущий постоянно актив, а он постоянно растет. Если вы наблюдаете за этим, то ФСТ – это растущий актив, на котором можно тоже зарабатывать средства, и это тоже уникальность нашего проекта, о которой стоит говорить и в которой стоит разобраться очень внимательно. Для того, чтобы донести эту информацию до ваших друзей и для до того окружения, которое рядом с вами, чтобы в наш проект заходили все больше и больше людей. И именно поэтому я вот эти вот преимущества прямо выделила отдельно на слайде. Обратите внимание на постоянно растущий актив ФСТ. Обратите, пожалуйста, внимание, что именно в программе Век Авто у нас 10 уровней реферальной программы. Ни в одном таком проекте больше такого нет. И я даже не знаю, собственно говоря, других компаний, которые такое, такое предоставляют. И мы сегодня с вами об этом поговорим. И еще уникальная вещь – это внутренняя биржа, на которой можно купить веки и купить, и продать. И, и эти, эта биржа есть в конкретной программе и через нее мы можем вообще сделать все абсолютно операции. Значит, и имея это в виду, вы всегда можете донести до людей, которые вновь приходят в проект. Ну и давайте сейчас очень внимательно разберемся непосредственно с маркетинговым планом Век авто для того, чтобы когда мы сами разобрались, да, то тогда мы можем уже совершенно спокойно это донести до людей. Поэтому алгоритм создания самого депозита и каким образом мы можем получить выплату. Вот смотрите, первый шаг, который нам нужно сделать, это пополнить кабинет криптовалютой. Значит, USDT, соответственно, что мы делаем? Мы покупаем коины на внутренней бирже, о которой я уже сказала. Мы покупаем коины век за веки и активируем лицензию. Когда мы купили веки, то за них мы и покупаем лицензию. Мы ее купили и активировали. Это первый шаг, который нам нужно сделать для того, чтобы создать депозит. То есть мы активировали лицензию. Второй шаг мы, собственно, создаем сам депозит. Сам депозит мы создаем всего лишь 35%, вкладывая на 365 дней на годовой, да, на год. И э, понимаем, что 35% мы вложили депозита для того, чтобы получить э, максимальный доход через год, и мы уже будем э, иметь, э, допустим, свой автомобиль. Замечательный вариант. Но компания предложила нам еще одну возможность. Эта возможность называется ускоритель. Ускоритель ФСТ. И, соответственно, тогда наши денежки сработают не за 365 дней, а всего лишь за 150. И сокращение сроков как раз-таки и применяется вот этот самый ускоритель ФСТ. И размер его всего лишь 15% от стоимости транспорта. Собственно говоря, для того, чтобы ускорилось время, 15% вполне, так сказать, можно заплатить за то, чтобы ты быстрее получил ту самую сумму, о которой мечтаешь. Ну и когда ты получаешь на баланс веки и уже сработала программа, то тогда, соответственно, средства можно вывести. Можно вывести через внутреннюю биржу на свой кошелек за определенные проценты. Можно и так сделать. Можно их поставить на реинвест, и об этом мы с вами будем говорить дальше. Теперь смотрите, очень интересный момент, как мы можем получить вот этот самый ускоритель, как получить ФСТ. Значит, с одной стороны, купить на внутренней бирже век авто мы можем веки купить, да, то есть на внутренней бирже то, что я вам только что рассказала, то есть, ну, я, допустим, вот так и сделала, то есть я когда создавала кабинет, я зашла на внутренние бирже, купила веки, и после этого за веки уже начала все остальное покупать. То есть ФСТ можно купить за веки. ФСТ за веки. Да, значит, теперь вы можете конвертировать, чтобы получить ФСТ, сконвертировать из других программ. И я их написала получить в виде кэшбэка то есть мы только что видели на ролике с вами на самом деле то есть когда вы уже программа сработала и вы сделали видео видеоролик по, со всеми всем рассказали о том что вы получили свою мечту и вам в виде кэшбэка вернулось 30 процентов как раз таки в виде фст можно и так но Пока у нас не сработала программа, а нам, допустим, нужно уже ФСТ купить, то, понятно, мы пользуемся вот вариантами, когда мы ФСТ покупаем за веки. Можно на самом деле это сделать путем перевода, то есть попросив своих, допустим, коллег и у кого есть ФСТ, Обычно достаточно легко переводится это все с кабинета на кабинет. Можно и так, естественно, сделать. И вот мы ускоритель с вами приобрели. Но самый надежный вариант – это, вот, конечно, купить на бирже за веки. То есть все вроде как совершенно просто. Ну, можно, через допустим, через другие кабинеты. Почему нет? Пожалуйста. Если это будет вам удобней. Итак, значит, после этого... Мы понимаем, что у нас есть несколько лицензий. И мы сейчас с вами прямо будем делать расчет этих лицензий. Я вам все покажу, расскажу, как это делается. Обратите, пожалуйста, внимание, что лицензии, что такое лицензии, Это определенный лимит, чтобы вы понимали, что это определенный лимит. И под этот лимит мы срабатываем, получаем определенные депозиты, складываем эти депозиты, и они у нас срабатывают. Итак, у нас есть лицензии от 50 долларов, то есть всего лишь 50 долларов мы купили лицензию, и мы уже можем работать в программе. Или, пожалуйста, у нас много всяких разных вариантов, у нас есть и лицензия за 120 тысяч долларов. Пожалуйста, почему нет? То есть каждый выбирает вот с одной стороны под свой кошелек, а с другой стороны под машину своей мечты. То есть ту машину, которую вы хотели бы купить, соответственно, вы покупаете ту лицензию, которую вам необходимо. Варианты лицензий я вам представила на слайде, вы можете их посмотреть, внимательно изучить. Это 50 долларов 480 2 300, девять тысяч, две тысячи, 42 тысячи и 120 тысяч. И, значит, смотрите, когда у нас меняется маркетинг, это постоянно, в принципе, происходит, и это улучшение. И это совершенно нормальная ситуация, главное ее отслеживать и внимательно смотреть за этим, потому что я думаю, что на сегодняшний момент это уже не должно вообще вызывать никаких вопросов, поскольку мы, допустим, купили телефон, купили сим-карту, какой-то тарифный план взяли, да, а через месяц этот тарифный план уже поменялся, уже там другие, и так далее, и так далее. То есть во всех компаниях везде происходит изменение э, маркетингового плана. И именно об этом мы говорим, именно э, это, этому мы, это все мы изучаем и доносим для того, чтобы быть постоянно в курсе. Так вот, э, компания... Раньше предоставляла нам возможность минимальной стоимости транспорта, мы могли, значит, покупать минимальный вот этот депозит, мы могли покупать за 500 долларов. Сегодня это 200 долларов. Понимаете, то есть все меняется и меняется на самом деле постоянно к лучшему. Обратите на это внимание. Значит, стоимости транспортов под 50 долларов, под 480, под лицензию, то есть вот эти лимиты, они все представлены у нас на слайде, вы можете их посмотреть, и максимальную стоимость транспорта под 50 долларов лицензии мы с вами прямо сейчас пошагово разберем и пошагово, значит, посмотрим, как это работает, да, ну и, конечно же, обратите внимание на Лимит покупки и на лимит продажи нашего ускорителя ФСТ, потому что лимит покупки это на 150 долларов, а лимит продажи на 75 долларов. И вот в этих именно рамках, то есть это под лицензию 50, да, смотрим дальше по табличке, у нас представлены все абсолютно лимиты под каждую из лицензий. Обратите на это внимание, чтобы для вас это не было ну, каким-то, какой-то неожиданностью. То есть именно для этого мы и изучаем маркетинг для того, чтобы понимать досконально, как и что работает. Итак, давайте сделаем примерные расчеты лицензии допустим, значит пример лицензии, они одинаковые абсолютно все считаются, просто вы подставляете ту лицензию, которую вы конкретно покупаете. Я сделала вам расчет на минимальные лицензии, чтобы было понятно и, соответственно, ну вот алгоритм он одинаковый будет под все остальные. Итак, мы с вами, значит, покупаем лицензию за веки. 50 долларов лицензии купили, нам нужно сделать с вами депозит. Депозит у нас займет в данном случае 350 долларов нашего взноса. Теперь мы смотрим то, что нам нужно будет еще купить одну лицензию 50 долларов. Это в тот момент, когда заканчивается программа и нам нужно будет выводить веки. То есть мы должны иметь в виду, что нам нужна будет действующая лицензия. Обращаю еще раз, еще раз ваше внимание, потому что вопросы по этому поводу в чате присутствуют. И именно на это я обращаю ваше внимание. Итак, нам нужно будет с вами на расчет лицензии 50 долларов в общей сложности, 450 долларов для того, чтобы зайти в программу. И эти 450 долларов у нас с вами через год превращаются в 1000 долларов. Смотрите, что здесь происходит. Здесь, значит, за вложение 450 долларов мы получаем 1000 долларов, то есть в два раза больше, чем в два раза увеличение. Это чистый доход плюс 122% годовых. Ну, скажите мне, пожалуйста, какую-нибудь компанию или банк, которые на сегодняшний момент давали бы такие проценты годовые. Поэтому я считаю, что это очень высокий процент. И, конечно же, стоит обратить внимание на конкретный продукт, на наш очень интересный инструмент Век Авто. Но это еще не все. Это мы сделали с вами расчет одной лицензии без ускорителя. Смотрим, какая нас ждет ситуация и что мы видим, если мы применяем ускоритель. Значит, ускоритель, как мы сказали, порядка 15%. Да? Значит, не порядка, а 15%. Итак, 50 долларов – это лицензия наш взнос остается по-прежнему 350 долларов, на 150 долларов мы покупаем ускоритель ФСТ и знаем, что нам понадобится действующая лицензия на то, чтобы вывести потом наш заработок, то есть еще 50 долларов. Итого нам нужно 600 долларов. Что мы получаем за эти 600 долларов? За эти 600 долларов мы получаем, опять же таки, 1000 долларов, но уже за 150 дней. Не за 365, а за 150 дней. Таким образом, чистый доход, который мы получили, и плюс 66% процентов от взноса, это за 5 месяцев, а годовых у нас 158,4%. Очень высокий процент, и, конечно же, этот процент, ну, на сегодняшний день, ну, я не знаю, где можно взять, может быть, так сказать, на каких-то черных рынках, <laughs> вполне может быть. Но вот здесь это абсолютно понятная арифметика совершенно понятные вложения и совершенно ясные, Доходы. Поэтому, когда мы вот с этим совсем познакомились, мы понимаем особенности, уникальность программы, и мы, соответственно, можем совершенно спокойно рассказать любому человеку, который интересуется, как это сделать, каким образом это сделать. Значит, смотрите. На что мне хотелось бы обратить ваше особенное внимание? Как сделать так, чтобы наш доход постоянно увеличивался? Компания Века обеспечивает нас ресурсами для инвестиций. И если вы помните, я проводила зарядку про инвестиции, говорила, что любые инвестиции – это три составляющих – деньги, время и усилия. Так вот, ресурсы для инвестиций мы получили. Есть составляющие любой инвестиции – это деньги, время и усилия. Как нам их распределить и как нам ими воспользоваться? Несмотря на то, что деньги занимают здесь первую позицию, однако они реально занимают последнюю позицию. Потому что прежде всего, когда мы вкладываем деньги, мы должны подумать о том, куда мы их вкладываем, на что, зачем и почему. Значит, соответственно, нам нужно потратить время на то, чтобы изучить тот инструмент, куда мы вкладываем деньги. Да? Значит, есть, конечно же, такая схема, которая называется доверительное управление. Но, извините, пожалуйста, уверены ли вы, что тот человек, которому вы доверите свои деньги, даст вам абсолютно ясную картину, правильную картину, использует ваши деньги в нужном русле и обязательно принесет вам увеличение дохода. На самом деле, когда мы делаем вложение своего капитала, то тогда, соответственно, мы должны достаточно четко разобраться в этом. И что интересно? Компания нам предоставляет возможности для инвестирования, и компания нам предоставляет обучающий материал для того, чтобы мы очень внимательно во всем разобрались. Значит, что от нас требуется? Прежде всего, время и усилия. Время используем для того, чтобы используем свои усилия для того, чтобы разобраться в этих проектах. И чем, так сказать, более грамотно мы используем время, тем, соответственно, меньше мы его тратим. Ну, скажем, конечно же, посмотреть все вебинары, которые предоставляет компания, можно и в одночасье, а можно и посмотреть в записи, а можно и распределить. Допустим, пошагово, то есть вы смотрите какую-то часть, поняли, как это работает, и пошагово пошли дальше. Опять же, разобрались и пошагово пошли дальше. То есть для этого нужно время. И для этого нужно определенное ваше усилие. И тогда ваши деньги, которые вы вложили, естественно, принесут вам тот самый доход, максимальный доход, который вам необходим. Я хотела бы обратить также ваше внимание, что э, очень важно не просто так положить деньги и забыть на какой-то промежуток времени, да, про них, а потом спохватиться и зайти в чаты, ой, что-то поменялось, программа поменялась, значит, там маркетинг поменялся, количество дней увеличилось, и вы не будете знать, как ответить на эти вопросы в ситуации, когда к вам люди обращаются, когда вас спрашивают, а куда ты вложил деньги, а зачем ты вложил, а что ты от этого получаешь. Ну вот, чтобы ответить на эти вопросы, нужно немножко потратить времени и чуть-чуть потратить своих усилий, чтобы разобраться. А, соответственно, это вам еще принесет дополнительный доход, потому что приглашенные люди тоже за приглашенных людей компания тоже с нами щедро рассчитывается и дает нам дополнительные бонусы. Мы можем использовать эти бонусы, используя, опять, опять же, воспользовавшись своим временем и своими усилиями. И когда мы это делаем, то тогда у нас не возникает вопроса, куда мы вложили свои деньги. но для этого достаточно, чтобы быть, допустим, в курсе всех событий. У нас есть чаты. И в этих чатах постоянно идет вся наиболее интересная информация, важная информация, и люди делятся и отвечают на буквально на все вопросы. И очень быстро, потому что мне нужно было на вопрос ответить, я буквально только написала в чате, мне уже сразу несколько вариантов, Ответа тут же уже выложили, то есть ребята делятся все с огромным удовольствием, все, кто разобрались, моментально просто информируют. И тогда у нас будет полная ясность и полная ясная картина того, что мы сделали. Для этого можно, допустим, каждый вечер или там хотя бы раз в два дня, да, вы зашли, по своим кабинетам пробежались, посмотрели те вложения, которые вы сделали, сориентировались или, значит, просто прошлись по чатам и посмотрели, какая идет тенденция, где что меняется, что происходит нового, да, в данном случае в одном из наших проектов. Век авто. Ну, вот это, пожалуй, самое основное, за счет чего то есть, тратив, потратив свое, не только просто так вложить деньги, а потратив свое время и усилия, мы, естественно, можем постоянно быть в курсе событий и постоянно знать, что у нас происходит и куда мы вкладываем свои деньги для того, чтобы они увеличились. И тогда они будут действительно увеличиваться. Я готова ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, пишите вопросы, что, что вам непонятно в данном случае в данной программе. А пока вы пишете, пока вы пишете, я отвечу на те вопросы, которые я выписала из чата и которые постоянно фигурируют в чате, и люди задают их. Да? Чтобы было понятно. Значит, итак, вопрос такого содержания. Допустим, значит, одна лицензия, которую человек купил, она еще не закончилась. Эта лицензия, скажем, на те же там, на 50 долларов, она не закончилась. И, скажем, человек решил купить следующую лицензию за 480. Прекрасно. Вопрос. Дальше. По новой программе, по новой лицензии будет работа происходить, то есть покупка и продажа ФСТ и веков. То есть по новой программе или как это будет происходить. Так вот, значит, здесь на самом деле все просто. Будет действовать, будут действовать лимиты той купленной лицензии, последней купленной лицензии, которая у вас есть. То есть вы купили лицензию 480, действуют ли, лимиты согласно последней лицензии. Здесь понятно все. Извиняюсь. Можно, значит, продать, если есть отработанные депозиты, и, соответственно. Продать эти депозиты, когда у вас есть действующая лицензия. В данном случае у вас есть действующая лицензия, которую вы только что приобрели, на 480. Все будет действовать, все лимиты согласно последней лицензии. Есть вопросы. Для устранения перекоса на внутренней бирже. Значит, сейчас мы об этом поговорим и об этом-то тоже поговорим обязательно, смотря что называть перекосами, момент такой. Значит, смотрите, еще один нюанс. Допустим, значит, у вас заканчивается лицензия, но лицензия еще есть но она уже закончилась, ну, скажем, завтра вот закончилась лицензия, да, вы берете и выставляете веки на продажу, то есть ставите их в очередь на продажу. Надо ли снова покупать лицензию? Я вынесла этот вопрос как наиболее часто задаваемый, несмотря на то, что я на него уже ответила и сказала, что... Конечно же, ордер сработает э, и без активной лицензии, но если вы хотите покупать или выводить или продавать, то вам нужна действующая лицензия. И здесь достаточно будет минимальной лицензии за 50 долларов. Этого будет достаточно. Через сколько времени можно будет получить... Э, Доллары. Это зависит от нас с вами, на самом деле. От нас с вами вообще очень многое зависит в проекте. Прежде всего, от того, насколько мы с вами будем активны. Активны. Это очень важно. Потому что я еще один вопрос выделила, который очень часто задается в чатах. Этот вопрос такого содержания. Значит, отработал депозит и э, жду очереди на продажу. Долго ли ждать? То есть я встал в очередь и стою и жду. Давайте рассмотрим эти варианты ожидания. Как долго мы с вами можем стоять и ждать в очереди? Значит, таких вариантов может быть несколько, и мне очень бы хотелось на них остановиться и характеризовать их. Ну вот смотрите, вариант первый. Мы выставили, значит, на продажу, у нас отработал, отработал депозит, и мы выставили на продажу наши веки, и мы хотим получить доллары. Прекрасно. И будем ждать. Сколько ждать? Неопределенное время. Почему неопределенное время? Потому что на самом деле все тот же самый вопрос. Значит, мы не тратим с вами ни времени, мы не тратим с вами ни усилия на то, чтобы эту очередь сократить. Мы э, передоверили решение этого вопроса кому-то компании, людям, которые внутри проекта, тем, кто приглашает людей. То есть мы кому-то все взяли и перепоручили. Пожалуйста, сделайте за нас. А мы тут посидим в очереди и подождем. Сколько ждать? Неопределенное время, скажу я вам. Не знаю. Потому что э, на самом деле, когда мы просто так сидим в очереди, то у нас нет вот, вот этого движения, да, то есть, ну что, ну посидите, можно и так сделать. Можно, следующий вариант ожидания, когда мы ждем, вот как уравняется цена, а когда она уравняется, эта цена, на внешней бирже и на внутренней бирже, можно и это подождать. Опять же, тот самый перекос, о котором вы только что спросили, Значит, я сижу и жду, когда же век вырастет, и буду ждать просто так, не тратя ни времени, ни усилий. То есть я вложил денежки, они у меня сработали, у меня произошло увеличение, и я теперь хочу их вывести. Я не буду тратить ни времени, ни усилий, я просто передоверю это кому-то, и... Пусть за меня поработают, что-нибудь сделают, пусть мне вообще кто-то что-то принесет, а я просто посижу, подожду. То есть это такая вот безответственность определенного порядка. Ну и третий вариант такого же плана ожидания, сколько неизвестно. Значит, когда нам уже сказали, что на самом деле будет применение века. Да, будет. Только когда? Готовятся новые проекты. Это тоже можно посидеть и подождать на самом деле. Есть новые проекты, и эти проекты вводятся, но они должны быть подготовлены. И для этого требуется определенное, опять же таки, время и усилие, пожалуйста, подождите. Тогда будет применение века, можно и так сделать. Посидеть и подождать. Вот три варианта ожидания. Сколько, неизвестно. Значит, есть и более, активные, более активное движение, когда мы не ждем. Тогда что мы делаем? Мы берем и делаем реинвесты. Делаем реинвесты для того, чтобы у нас шло увеличение, увеличение нашего века. Тем самым мы зарабатываем еще. То есть мы не сидим в ожидании, мы не сидим в очереди, мы зарабатываем. Мы постоянно вкладываем и постоянно, то есть отработала лицензия, пошла следующая и так далее. Мы увеличиваем количество денег. Но и есть самый интересный вариант, когда мы не просто делаем реинвесты, а когда мы приглашаем людей. А когда мы приглашаем людей, тогда, соответственно, мы сокращаем эту очередь. Вот вам ответ на все, собственно говоря, вопросы. «Приглашайте в программу людей» которые принесут деньги, которые принесут валюту, и вы сможете поменять веки на валюту. Пожалуйста, можно и так сделать, но тогда вы затратите немножко времени разобраться в проекте, вы затратите немножко времени и усилий для того, чтобы донести этот проект до людей и пригласить людей, то есть взять ответственность на себя и сократить эту очередь. Вот к чему я собственно говоря, призываю, призываю, чтобы это быстрее программа работала, значит, поэтому это был бы самый надежный, так скажем, вариант, когда вы не сидите просто так, не ожидаете просто так в очереди, а вы реально работаете для того, чтобы эту очередь сократить. И чем быстрее мы активнее будем работать, тем активнее мы эту очередь и сокращаем. Значит, смотрите. Да, я утверждаю, что автомобиль можно купить и через год, смотря, какую лицензию вы покупаете. Да, и в рекламном ролике об этом говорится, потому что на самом деле э, можно получить автомобиль и через год, смотря, сколько вы покупа какую вы лицензию покупаете, и мы только что с вами это обговорили. Вы можете рассчитать это для себя, то есть, допустим, значит, вы покупаете новый автомобиль или вы сделали апгрейд своего существующего автомобиля. И, скажем, вот на то, чтобы сделать апгрейд своего существующего автомобиля, мне не хватает какое-то определенное количество денег. Программа предоставляет мне эту, эту возможность. Я заработала деньги через год и сделала апгрейд своего автомобиля. Почему нет? Пожалуйста. Смотря о какой лицензии идет речь, то есть это рассчитывается индивидуально именно для ваших потребностей, которые необходимы вам. А, так. На самом деле, я бы сказала, что наша компания как раз-таки и предоставляет все возможности, чтобы вы стали настоящим инвестором проекта. И вы приглашали, разобравшись, главное в этом разобраться, главное разобраться во всех программах и приглашать людей. И те программы, которые сегодня предоставляет компания, они в большей части уникальные. И именно поэтому и получается, что мы можем не только зарабатывать, но еще и за счет приглашенных людей увеличивать себе капитал, потому что за каждого приглашенного человека мы получаем бонусы. И опять же таки, это очень интересная вещь, которая, сочетание, сочетание, которое предоставила нам компания, предоставила возможность, где есть и инструменты MLM, и есть инструменты просто вложений. То есть вы не хотите, вы хотите быть пассивным инвестором. Да, пожалуйста, вы можете быть пассивным инвестором. Вы можете быть активным инвестором, приглашая людей и увеличивая, свой капитал можно и так и так если вы пассивный инвестор то вы можете делать реинвесты в этой компании и увеличивать свой век увеличивая сумму своего капитала пожалуйста будьте пассивным инвестором то есть кому кому что так сказать хочется тот то и применяет мы с вами говорим о различных вариантах и мы с вами говорим о том, что можно и так, можно и сяк. Смотрите, значит, как вы можете пригласить? Вы можете пригласить на другие проекты. Вы можете говорить о разных проектах. И, конечно же, мы приглашаем людей на проекты, рассказывая им все возможности, и э, я вам эти возможности все назвала. Понятно, что можно, допустим, просто сделать э, вложение, получить, но депозит сработал, тогда ждите, и вы получите вывод этих денег. Если вы не хотите ждать, то, пожалуйста, вы можете брать ответственность и работать дальше, делать дальше реинвесты. Можете подождать, то есть... Когда биржи уравняются, цена уравняется на внутренней и внешней бирже, пожалуйста, можно и так и сяк. То есть еще раз и еще раз говорю, я понимаю, что есть какой-то момент, так скажем, когда на что-то ну, опираешься, надеешься, да, и что-то меняется. Посмотрите, пожалуйста, со всех точек зрения. Посмотрите, пожалуйста, со всех точек зрения и отовсюду, чтобы можно было на самом деле принять для себя наиболее правильное решение. Подождите, подождите, век авто продаются дешевле, очередь никогда не сдвинется. Но на самом деле... Я не знаю, я покупала веки на бирже и не, не знаю такого варианта, честно вам скажу. Я знаю, что ФСТ переводятся с кабинета на кабинет, и ребята с удовольствием как бы предлагают возможности покупки, продажи. Ну, не вижу в этом ничего плохого. Это, наоборот, здорово для ускорения. То есть можно перевести с кабинета на кабинет. Иногда это бывает просто быстрее уверенности в будущем проекте «Век авто». Вы знаете, уверенность на самом деле, Ольга, зависит исключительно от нас с вами, потому что насколько мы с вами уверены в проекте, насколько мы хотим, чтобы этот проект развивался, насколько мы приглашаем людей в этот проект, в, том, в этом уверенность есть она внутри нас. Она либо есть, либо ее нет, понимаете? Поэтому здесь, в общем-то, уверенность, она присутствует прежде всего в нас, и это от нас зависит, насколько мы в чем-либо уверены. Вы с уверенностью, чтобы эта уверенность была еще больше, то тогда, пожалуйста, обратите внимание, чтобы, значит, этот проект работал. То есть вы разберитесь досконально во всем. И тогда вам станет проще как бы понимать и доносить информацию. И если вы будете уверены, то люди, которые будут заходить за вами, они точно так же будут уверены в вашем проекте. Значит, я думаю, что в проекте точно так же, как и во всех остальных, будут, естественно, будут меняться маркетинг-планы, и все это будет только улучшаться, улучшаться, и обратите, пожалуйста, внимание, смотрите всегда на проект, смотрите всегда на маркетинг-план с двух позиций, что улучшилось, что изменилось и как это изменилось, и еще раз э, говорю вам, что э, когда у нас количество в сообществе, когда количество людей у нас увеличивается, Естественно, мы говорим о том, что цена монеты увеличивается, и мы знаем о том, что эмиссия ограничена, мы знаем, что количество монет ограничено. Обратите на это внимание. И это приведет к новым, новым изменениям. Это естественно. И будет все только на пользу тем людям, которые непосредственно сегодня находятся в проекте. Да, можно поздравить всех, кто уже приобрел автомобили, можно поздравить всех, кто, кому уже удалось все это сделать. Значит, еще раз обращаю ваше внимание, что на самом деле... Те изменения, то есть, конечно же, сам маркетинг-план, он не меняется, вносятся только какие-то изменения, меняются только условия для адаптации этого проекта, для того, чтобы он был лучше и лучше, и для того, чтобы он как можно больше нам давал возможностей и приносил, приносил прибыли. В принципе мне кажется все вопросы, да, основные вопросы, которые были мне кажется мы все затронули на большинство то есть ну, мне показалось, что я рассказала, ответила все что могла, Обратите внимание, чтобы быть в курсе, еще раз говорю вам, чтобы быть в курсе, пожалуйста, следите за новостями, следите за чатом, следите за новостями, и тогда, соответственно, вы будете просто в курсе всех событий, которые, которые у нас с вами происходят в компании. Я закончила. Всем большое спасибо, благодарю вас, Анатолий, благодарю, Анна, спасибо вам, что вы присутствовали на эфире, я очень рада. Думаю, что часть вопросов все-таки мне удалось снять. Обратите, пожалуйста, внимание на те характеристики лицензии, как они работают. Посмотрите, пожалуйста, еще раз пересмотрите слайды, посмотрите, как что рассчитывается, чтобы пошагово э, знать, как работает программа. И наш э, маркетинг-план, э, он э, как работал, так и будет работать, и э, будет только улучшаться на самом деле, будут меняться условия, и эти условия будут только улучшаться. Я вас благодарю. Выключаю запись. Спасибо вам большое. Всего доброго всем и хорошего вечера.